Кафе Восток представляет вкусные новости Ставрополя кулинарный блокнот. Роллы всякие маки. Составляющие: рис, нори, лосось. Роллы всякие маки. Воплощение классического вкуса. Кафе Восток. Доставка. Шестьсот шестьдесят шестьсот. С нами новости Ставрополя вкуснее.